Сначала торговали вот здесь, вдоль этого самого заборчика в бане, теперь нас оттуда выгнали, и вот теперь вот наше рабочее место. Продам песку куплю. Стараюсь у бабушек больше покупать, чем вот у иностранных граждан, так скажем.